Отряд специального назначения. Пес ду, лэй, уже здесь. Oh yes, bitch. On, Это просто безудержная волна. Она перевернет и Боги колды услышали, а может быть увидели мои просьбы на добавление асфала, из которого собственно можно сделать винтарес. Будет ли он профитным и юзабельным? Давайте разбираться. Мужские мужчины активы не изменяют своим традициям и релизнули новый сезон с новыми багами. Они не смертельны, но в глаза бросаются. Лично мне показалось, что после обновы игра стала какой-то дерганой что ли. Скорее всего из-за добавления новой частоты кадров, хотя могу ошибаться. Давайте перейдем к сути кинофильма. У нас появился долгожданный автомат, причем на него и мификл разрабы собрались организовать. А что это может? Может означать? То есть разрабом надо его продать, но как? кто может мне сказать как? Я сейчас объясню в чем дело. Кто меня смотрит регулярно, помнит мой киноматериал про МК-2 Миротворец. Тогда его к нам добавили не откалиброванным. У него была дикая отдача, что просто. Пиздец! Спустя неделю я пробую Миротворец и, о, чудо! Его исправили и сделали играбельным. Разница была колоссальной в отдаче после корректировок. И как обычно, ни в каких почноутах, твиттерах не было ни слова про внесенные изменения. С одной стороны, может это и правильно, зачем простым смердам знать, что там изменили, хотя раньше разрабы так не делали. Обо всех изменениях они где-нибудь да и писали. К чему я это все говорю, ты наверное уже догадался. Новый автомат имеет кое-какие недочеты, как мне показалось, и о них мы поговорим далее. Но сначала поговорим об Ангеле 88 который релизит познавательные видеофильмы, подрубает прямые эфиры, Делает турики и устраивает конкурсы с большими ништяками. Еще, кстати, отец и песняги лупят. В общем, я ни на что не намекаю, но ссылочку ты найдешь в описании. Айсвал. Как же я хотел, чтобы его добавили в игру. Для справки, в МВ-19 и в Warzone он долгое время имбовал. В сетевой игре каждый второй с ним гонял. Я даже помню, задонатил в МВ-19 на Battle Pass, чтобы получить чертеж навал с красными трассерами. Потому что там автомат имел отличный урон. Отличную скорострельность, при грамотной сборке хорошую мобильность и точность. Соответственно, и тайм ту кил у него был просто превосходный. И я, зная все это, ожидая такого же разрыва формата и шаблона, только в мобильной колдушке взял вал и... Обосрал. К сожалению, пока ничего хорошего. Обосрал. Я очень надеюсь, что его в ближайшее время откалибруют, ибо сейчас эта пушка ниже среднего себя ведет в бою. Вот, кстати, что я заметил. Первое, что бросается в глаза, это, конечно же, отдача. Она не такая сумасшедшая, как у миротворца в свое время, но некая печаль появляется в душе при зажиме. Я подумал, да и хрен с ней, это же Айсвал, который я так долго ждал. В Айсвал я скорее забрал, Противник с пистолетом меня перестрелял. Блять, это такой пиздец был, ярил охуй. Уроны впрям какой-то игрушечные. У нас к тому же дефолтный магазин лишь на 20 патронов. Из этого следует, что наращивать дополнительные пульки мы будем по-любому. Еще что мне бросилось в глаза, это то, что вал какой-то непонятно тяжелый. Я убрал модули, с ним пробежался, повесил модули на подвижность, тоже пробежался и получил неудовлетворительный результат. Опять же, здесь играет мое сравнение с МВ-19, поэтому некоторые могут адекватно подумать... Ты заебал, бля. Ну, это же колда, правильно. Пускай и большая, но по своей сути одно и то же, наверное. Короче, мужики, хреновый урон, хреновая отдача, как следствие, хреновый геймплей на средних расстояниях и дальних, но зато просто мега делюкс и ультра охуев внешний вид. С этим я думаю никто не поспорит. Кстати, еще вам интересный факт в копилочку. Я хз, что за вунш-пунш разрабы варят, но когда пробуешь и сравниваешь разные обвесы, то получаешь какую-то кривую картину. Берешь модуль на контроль, тебя начинает шароебить, как будто. Ты болен синдромом Паркинсона: берешь модуль на подвижность, один хрен остаешься медленным чуваком. В общем, хз, что за магия творится. Но для себя пока что я выбрал вот такой вот пак обвесов мастхевный лазер и увеличенный магазин, ствол для средних дистанций, приклад скелет и ударная передняя рукоятка. Все вместе модули вроде как неплохо смотрятся и даже можно огорчать чуваков на ближних дистанциях. Но у нас же еще бывают файты и на средних расстояниях, и вот на них Айсвалл очень хреново себя зарекомендовал. Мне кажется, не зря этот автомат добавили в 21 уровень боевого пропуска. Типа у разрабов еще будет время его поделать и потом ништяков парить. А вот и нет, чуваки. Я тут вообще-то не дремлю и хочу, чтобы сразу волыны были играбельными, а не через какое-то время. Окончательно погрустнев, я вспомнил, что на базе айсвала можно сделать винторез. Тем более пульки на дамаг присутствуют. Урон 63, вроде бы ништяк. Я подумал, сейчас, блядь. Жара начнется. И началась. Не жара, правда, а что-то непонятное. Мне также не хватило урона, а вот Патрики подразумевают: типа снайперский обверь. поставь его и будешь снайпера. Ну Фиг с ним, что темп стрельбы срезался сильно, по идее урон это должен компенсировать. Но реальность такова, что в тело вражина отлетает за 2-3 пульки на средней дистанции и время, которое вы затратите на эти пульки будет мега длинным. Ах да, чуть не забыл сказать, лучше играть в 4 пальца, если вы надумаете ставить патроны на урон, ибо нам придется тапать по экрану для выстрелов, прям как на СКС. Кстати, мужики, кто не знал, на СКС. КС Сенсу исправили, теперь не надо ее корректировать в снайперской чувствительности. Поиграл я со всякими конечно прицелами и понял, что ультракратные прицелы лучше не вешать на этот, так скажем, типа винторез. Тупо из-за того, что не хватает урона и как следствие на дистанции с ним играть профит не получится. Поэтому на среднее расстояние я его собрал вот как, лазер, дамаг. Калиматор и волшебная рукоятка. Такие обвесы я выбрал из-за того, что магазин на урон просто сжирает АДС, и вы становитесь очень уязвимым. Они хоть как-то исправляют положение, но вообще геймплей в такой комплектации довольно уныл. Скорострельность грустная, дамаг такой же, вешать четырехкратный прицел и пытаться снайперить вообще занятие для извращенцев. Я повторюсь, как мне кажется, в ближайшее время улучшит автомат, ибо игроки не дурачки. Мификл кривостреляющий явно не нужен будет в инвентаре. Поэтому все будет как и с МК-2 миротворцем. Я могу предположить, что так происходит из-за перестраховки. У нас и так, когда обнова большая выходит, новые баги появляются и другие не очень хорошие артефакты. Поэтому гораздо проще потом пушечку допилить, тем более не такое уж большое количество игроков ее успеет открыть. Ну, кроме задротов и ютуберов с большой аудиторией. Теперь, собственно, противостояние Айс Вала и Вентореза. Кто же лучше? Тоже сильнее и мое мнение таково. Сейчас юзать автомат или собирать из него снайпу – это идея крайне хреновая. Автомат не сбалансирован, не играбелен, не ну как бы базар ноль с ним можно поиграть. Избитый можно поиграть и с эксперт 50 можно поиграть, только от них пользы больше будет. Но все же, если надо сделать выбор, то пока что вал будет профитнее, конечно же. Пускай урон невеликий и дистанция коротковата, зато лично у меня он вызывает приятные воспоминания на не BMW-19. Я не огорчаюсь, и тебя, брата-брат, тоже хочу от этого предостеречь. Его обязательно исправят, главное подождать. Я сам долго ждал и, кстати, не говорил, что в мой клан открылся набор. Жаришь к чему я? Поэтому, если ты хочешь сделать жаркую жару, просто зайди в мой дискорд-сервер, который есть в описании под фильмом, найди чат заявки в OGT, чекай закреп, по какой форме надо оставить заявку. Мои кореша замы все чекнуты, и обязательно тебе ответят. Давай, мужик, пора делать движ. Кстати, что думаешь по поводу нового автомата? Может быть, я что-то упустил? Обязательно черкани в комментариях, да и кулаки с душевной шибани, ты же до конца досмотрел. Я жму тебе руку, брат, брат, с тобой все это время был Огненский.